Новый год. Праздник... А, точно. Всем киви, с вами Биви. Новый год. Праздник, о котором каждый из вас знает с пеленок. Его атрибуты известны всем. Это наряженная елка, гирлянды, Дед Мороз и подарки. Но зная об этом с детства, знаем ли мы об этом много? Это проект Зона Заблуждения. Место, где расширяется зона твоих познаний. Сегодня в выпуске ты узнаешь, откуда взялся праздник Новый Год, кто придумал Деда Мороза и Санта Клауса, и, казалось бы, при чем тут реклама? Новые зрители моего канала, которые пришли с видосов про Чернобыль, а вас свыше 200 человек, не спешите ставить дизлайк и отписываться. Новые выпуски будут, просто сейчас съемки не идут и новой информации нет. Но помимо рубрики про ЧЗО у меня есть еще эта рубрика. Тут вам будет не менее интересно. В общем вот так вот вот так вот сейчас 31 декабря день суеты и перед полночью. поэтому много времени у вас нет нему и лишнего говорить не буду говоря про сам праздник новый год что вы знаете из его истории откуда он взялся как появился дед мороз и что вообще происходит новый год как праздник один из самых или нет даже самый древний его отмечали еще за несколько тысяч лет до нашей эры в сумме получается где-то тысяч. Лет назад. Именно к тому времени приписываются первые упоминания об этом празднике. Он, если верить историкам, появился в Древней Месопотамии. Это там, где Турция, Ирак, Иран, в долине рек Тигр и Ефрат. Праздновали его в день весеннего равноденствия. Ну а затем его переняли такие сверхдержавы прошлого, как Римская Империя и Древняя Греция. Славяне Наши с вами исторические предки праздновали его в день зимнего солнцестояния. Вы же наверняка знаете этот праздник под другим названием. Каледа. Да, многие считают, что у славян это некий прообраз нового года. Ведь солнце в это время поворачивалось на весну, начинался новый этап жизни и вообще происходило новое рождение солнца. Но если пока следы в нашем расследовании ведут нас к весне... Почему же этот праздник сейчас считается не весенним, а зимним, и вообще празднуется 1 января? Календарь, который начинался с 1 января, в 46 году до нашей эры, ввел никто иной, как Юлий Цезарь, великий римский император. Тут-то все и началось. Поэтому, скорее всего, настоящим новогодним блюдом следует считать не салат оливье, а цезарь. Хорошо, теперь остался второй вопрос. Откуда взялся Дед Мороз? Говоря про наш отечественный образ, он появился еще в Советском Союзе в конце 30-х годов. Как раз тогда, когда после нескольких лет запрета была снова разрешена елка. Нет, не само дерево, а как бы сам процесс, когда ее наряжали и так далее. Ну типа елка, как атрибут праздника, относился именно к Рождеству. А Рождество это священный праздник, а в Советском Союзе царил атеизм. Про образами Деда Мороза был как христианский Николай Чудотворец, так и славянский фольклор персонаж который так и назывался мороз видимо пока он стал популярным он успел состариться и стать дедом вы меня, вы меня не на самом деле мороз всегда описывался стариком и только в ссср обрел звание деда и вообще, Морозка-то наш не совсем добряк, и чтобы получить подарок, нужно было ему угодить. Например, ответив на вопрос «Тепло ли тебе, девица?» показать, что тебе тепло, но на самом деле холодно. И тогда ты получишь свою шубку. И это только сейчас ты должен прилежно себя вести, получать одни пятерки и слушаться мамку с папкой. Но существует еще один очень похожий на Дед Мороза персонаж – Санта-Клаус. Вот его прообраз неоспоримый – это Святой Николай. Ведь его имя Санта-Клаус так и переводится – Святой Николас. Никейдж. Просто Николас. А это первое изображение Санты Клауса. Кстати, заметьте, никакого красного костюмчика пока нет. Но об этом позже. Додумался переквалифицировать Святого Николая веселого дедушку, который раздает подарки, американский писатель Клемент Кларк Мур, который для своих детей сочинил стихотворение «Визит Святого Николая» или «Ночь перед Рождеством». Кстати, можете прочитать в интернете это маленькое стихотворение. Но откуда же взялся этот образ пузатого старичка в красной одежде? В этом заслуга. Кока-кола. Именно в 1930-х годах в рамках рекламной кампании Кока-кола связаны с Сантой и был придуман образ того Сан, которого вы все очень хорошо знаете. Вот и настоящий новогодний стол. Салат Цезарь и Кока-кола. Ведь по сути, благодаря римскому императору Юлию Цезарю и компании Кока-кола этот праздник именно такой, каким мы его помним всю жизнь. На этом все. С наступающим вас, друзья! Успехов, радости удачи вам в новом году. А мы встретимся уже в следующем. С вами был Биви, всем пока!